Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошурин. И сегодня я хочу поговорить, как отменить автоплатеж на кошельке Paypal. Итак, некоторое время назад я зарегистрировался на одном сайте, включил автоплатеж и забыл его отключить. И через месяц с меня снова сняли деньги. Я стал разбираться, зашел в свой кошелек и нигде не мог найти вкладку, как отключить автоплатеж. Тогда я стал смотреть сайты, но... Везде информация была старая. Интерфейс изменился уже кошелька. И поэтому я решил записать для вас новое видео. Чтобы вы знали, как можно отключить автоплатеж на кошельке. Итак, заходим в наш кошелек. Нас встречает вот такая вкладочка. Здесь нам ничего не надо. Мы нажимаем на эту шестеренку. Нас перекидывает на такую страницу. Здесь мы нажимаем кнопочку ⁇ Платежи ⁇ и написано ⁇ Автоматические платежи ⁇ Проверьте и обновите все ваши подписки и автоматические платежи. Нажимаем на эту кнопочку. Нас перекидывают на такую страницу. Здесь будет ⁇ Показать активные ⁇,⁇ Показать неактивные ⁇ Нажмем ⁇ Показать неактивные ⁇ Вот ⁇ Показать неактивные ⁇ Если у вас будут какие-то платежи, например, ⁇ Показать активные ⁇ у меня их нет. У вас здесь будет кнопочка. И вы их сможете отключить. Нажимаете на кнопочку и отключаете платежи. И потом вам должно на почту прийти письмо. Вот такого содержания. «Здравствуйте, прошурин, Михаил. Данное сообщение подтверждает, что вы аннулировали соглашение о выставлении счетов». Ну и так далее. И тогда вы будете точно уверены, что у вас автоплатеж отключен. Ну на этом у меня все. С вами был Михаил Прошурин. Если кому-то понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.